вот ребят сегодня приехала гранта FL, э, с 8 клапанным мотором но э, распредвал э, здесь стоит нуждина э, какой-то говорите 26 ну вот здесь 26 э, собирались в принципе по логам катать но э, здесь налево да э, в принципе, валик такой, он узкий, тут нет никакого смысла откатывать прямо пологом, потому что ну, практически он как стоковый, чуть-чуть призвень. Ну и решили просто прошить. То есть я подготовил прошивочку. Ну, накидал ее тут. мы ну, не, не знаю, ну час, наверное, сидели, да, с тобой. Ну, да, Доль, Доль, дольше, наверное, шили просто. Чем это? Туда. Пока сливали, пока зашивали все вот эти проблемы. Ну, подготовили, сейчас поехали, прокатились, как бы проблем нет никаких. Проблем никаких, вообще машина едет изумительно просто, то есть вот нету ни провалов переключения оборотов, машина подхватывает сразу же моментально, то есть э, на самом деле очень доволен прям вообще хорошо. То есть э, езда стала гораздо комфортнее то есть и, и при этом есть даже какой-то такой момент, что вот помер говорит, что машина стала э, ехать куда приемести то есть вот, кайфово. Ну то есть прокатились, я не знаю, ну в принципе тут особо ничего такого переделывать там не пришлось, немножко поправили и как бы все ожило другое дело, когда пологом катать, какие-то злые там валы там на гранты спорт ставят, на ну именно злые, прям вообще на которых даже холостой не, не, не работает как таковой то есть он даже не то, что не держит, он ну, глохнет машина там вот да, приходится прям выкатывать потому что очень сильно уходит а, поправки вот эти циклового наполнения и всего остального здесь прямо лучше справого ряда налево сейчас ну, mm -hmm. наверняка поворачивать вот а здесь как бы вал валы вал, вал, ну то есть вал именно один он простой как бы нет смысла никакого вот этого кручения но в принципе да едет очень неплохо очень бодренько прям вообще более даже скажу что приятно машина едет прям вот равномерная тяга как вот какая-то добротная хорошая иномарка то есть вот прям Ничего не, не могу добавить, то есть, вот, прям вообще хорошо. Ну отлично, я думаю, что если будут какие-то проблемы, позвонишь, поправим. Конечно, я думаю, проблем не будет, я уже ну, чувствую, да. что, прям очень хорошо. Да. Я даже думаю, вал я не буду сдвигать ни влево, ни вправо, то есть как бы вот даже вот как вот сейчас поставили, мне очень нравится. Вот, прям бодренько, хорошо, очень приятно, размеренно, то есть ни провала в переключении, ничего нету прям очень хорошо. Ну, все, самое главное, что владельцу нравится, и да. это очень большой болезнь. Именно то, чего я ожидал. То есть, как раз убрали еще болтанку, вот эту вот на холостых оборотах, то есть, как бы, да, вот попросил Вадима немножечко сделать там обороты в районе тысячи, потому что, известная проблема на восьмиклапане, что, мотор э, расколбас полный дает, то есть, да, по, когда обороты холостые 800, где-то так вот, вот вибрация вуль вибрация по машине, то есть, вот, и как сейчас этого нету, то есть вообще все прекрасно. Ну, отлично. Ну, в принципе, в общем-то, тут даже добавить нечего. Самое главное, что владельцу нравится, все хорошо. И... Всем рекомендую. Да. Так что не забываем, опять же, под видео ходить по ссылочкам ВКонтакт на Драйв. Ну, соответственно, лайки, колокольчики, все остальное. Так что всем пока и до новых встреч.